и какую роль оно играет для нашего здоровья. Дело в том, что клеточки нашего тела неплотно прилегают друг к другу. Между ними есть пространство, заполненное жидкостью. Вот это пространство как раз и называется межклеточным, а жидкость межклеточной жидкостью. Где-то это пространство поменьше, как например в костях, там клеточки плотно сидят рядышком друг к другу, а где-то побольше. И там клеточки свободно плавают в межклеточной жидкости. Это жидкость для клеточек и ресторан, откуда они забирают питательные вещества, и туалет, куда они сбрасывают свои отходы, и кладбище. Когда клеточка умирает, все, что в ней было нужного и полезного, забирают себе другие клеточки, ну как люди, наследство делят, а все остальное остается в межклеточном пространстве. Вот это как раз и есть то, чего вы не знали. Потому что именно там, в межклеточной жидкости, сидят все наши болезни. Именно туда, в межклеточное пространство, кровь, очищаясь, выбрасывает всю ту гадость, в которую мы ее загрузили, вдыхая загрязненный воздух и поедая вредные продукты. Именно там накапливаются все эти красители и консерванты. Кровь не может позволить себе такую роскошь, как носить все это в себе, потому что ее мало, всего каких-то 4-5 литров, а межклеточной жидкости много, 25-30 литров. Вот туда-то кровь и распихивает все, что в нее попало. И там все это лежит, накапливаясь годами. Вот это как раз и есть то, что называется шлаки, испражнения клеток их трупы и ядовитые вещества, которые мы вдохнули или проглотили. А накопление всего этого в межклеточном пространстве как раз и называется зашлакованностью организма. Клеточка уже не может в этой городской свалке найти для себя кислород и питательные вещества и умирает, а мы начинаем болеть. Но создатель и это предусмотрел и заложил в наш организм